Тема 669. Минигорны с газовой горелки. Как мальчик превратил мечту о собственном мече в домашний бизнес по продаже кузнечных минигорнов. У американского мальчика дровера была мечта сделать свой собственный меч. Но он рос в бедной семье. У них не было кузницы. Поэтому в детстве его мечте не суждено было сбыться. Мальчик вырос. Но мечта его осталась. И он придумал сделать собственную кузнецу, не где-то в своем городе, а прямо на заднем дворе своего дома. Самый главный элемент любой кузнецы – это горн. Это раскаленная печь, где любой металл становится красным и приобретает гибкость. Но кто сказал, что горн обязательно должен быть большим и громоздким? Слава Богу, его можно сделать маленьким. Из специального кирпича и газовой горелки. И наш герой сделал для себя подобный минигорн. Теперь он смог сам делать для себя ножи, топоры, крючки, открывалки и маленькие мечи. А что делать другим мальчикам, которые тоже мечтают о своих маленьких мечах, но у которых нет возможности посещать настоящую кузнецу? Им можно помочь, продав свой минигорн, или даже целый набор начинающего кузнеца. Дровер открыл магазин на ЕЦ, ЕЦЕ пунта комбавера Шопбавера и начал продавать всем желающим свои мини-горны и наборы кузнеца. Мини-горн шириной в один кирпич он продает за 96 долларов. Мини-горн с газовой горелкой у него стоит 126 долларов. Есть у мастера в ассортименте и более широкий мини-горн в двух кирпичах. Такой горн он продает за 145 долларов. Для тех, у кого вообще никаких инструментов нет, мастер продает наборы кузнеца, в которые входят горн, наковальня и еще несколько инструментов. Они стоят 274 с узким мини-горном и 368 долларов с широким мини-горном. Продается в магазине кузнечного мастера и мастер-класс по изготовлению ножей. Всего в магазине мастера кузничного дела, более 1300 продаж. Не знаю, можете ли вы отправлять подобные мини минигорны за рубеж, если решите заняться подобным делом, с пропановыми горелками точно нельзя. Но в России спрос на мини минигорны тоже есть. Вы можете их делать, в интернете есть много видео, как сделать подобный горн своими руками, и предлагать тем, кто хочет делать ножи, топоры, крючки и открывалки и продавать их на ЕЦе. Представляю вам одно из таких видео HTTPS www.ku.youtube.com, где очень четко и аккуратно показан весь процесс изготовления газового мини горна. правда, не из кирпича, а из обычной консервной банки.